Мой хороший дружище из прошлого купил квартиру 70 квадратных метров. Там примерно получается по 1000 долларов за квадратный метр. Ну, посчитать несложно. Примерно 70 тысяч долларов. И самое интересное, он купил ее совершенно голую. Абсолютно голую. То есть это бетонные стены, которая в последующем выдавят из него еще огромное количество денег. Самое интересное, вот как сейчас... Ломанулись вверх цены на строительный материал, на инструмент. Несмотря на то, что у него золотые руки, я прекрасно знаю, что весь ремонт он будет делать сам, но ну, там может накид на дополнительные работы, где-нибудь справляться сам, он наймет каких-то еще людей себе в помощь. Дополнительные руки, так сказать. Но даже несмотря на то, что большинство ремонтных работ будет производить сам он, и это будет качественно, это будет хорошо. Несмотря на то, что на это уйдет огромное количество времени, потому что ремонт так быстро не делается, вы же понимаете. Надо целая бригада, чтобы они налетели, не мешали друг другу. Это. Даже при таком раскладе все равно он потратит, мне кажется, минимум 30 тысяч долларов на ремонт. Ну, плюс мебель, техника, там какие-то другие дополнительные моменты. И при всем при этом он еще будет платить за эту квартиру ежемесячно нехилые такие деньги. Минимум 100 долларов он будет выкладывать на коммунальные платежи. Минимум, просто минимум. И этот человек э, ну, не владил в долги, не брал ипотеку. То есть можно сказать, что он не переплачивает банку. Кошмар. Мое мнение, это кошмар. Потому что представить себе, что вот так вот 100 тысяч долларов человек вбухивает в неликвидную недвижимость, которая вряд ли будет расти в цене, то есть это не какое-то такое уникальное место, это не какая-то уникальная недвижимость, которая вот раз и этот микрорайон или район там начнет вдруг резко пользоваться популярностью, он будет прибавлять и строить Все вот эти здания, они не панельки там какие-нибудь не блочные, а прям супер-супер, там какой-нибудь красный кирпич, ну если предположить, да, Здания, которые совершенно не представляют никакой не ни исторической, ни архитектурной ценности. Это просто панельки. Типичные панельки, которые нас окружают. Как я люблю их называть, эти курятники. И знаете... Блин. Ну, я не знаю. Мне обидно, что ли. И это умные люди. Умные люди, которых я знаю не первый год. Я бы даже сказал, не первое десятилетие. Сейчас глядя с высоты, с небольшой высоты прожитых лет, ну так, я же не сто лет прожил, правильно, я понимаю, что вкладывание денег, вложение в городскую недвижимость, это просто кошмар. Это самая грандиозная ошибка. Вложение денег в транспорт, который не приносит тебе дохода, тоже это бессмысленная совершенно трата денег. Я лет 10 назад рассматривал проекты по поводу загородного дома, и, ну так, в среднем они были под ключ, да, под ключ, по-моему. В среднем они были 120 тысяч долларов, что-то вот так вот. Это дома достаточно обычные. Да, это не каркасники, там были у них монолитные стены, там бетонные конструкции, там Цокольный этаж, подвальное помещение, там гараж там, ну, и многое другое. И по дизайну так вроде симпатично, вроде интересно. Но знаете, я сейчас вспоминаю вот эти свои желания, вот эти свои позывы, вспоминаю их с ужасом. Тогда мне казалось, что это абсолютно шикарная недвижимость, абсолютно прекрасная недвижимость. То есть это, это замечательный вариант. Я не предполагал, что пройдет несколько лет и... Я абсолютно точно для себя определю, что мое жилье будет легким, простым, абсолютно недорогим с использованием таких технологий, таких конструкций, как морские контейнеры. Потому что я понимаю, вложившись в тот же контейнер, я получаю абсолютно готовое, фактически готовое. Ну, там без внутренней отделки и без дополнительного утепления, что, кстати, там на самом деле весьма просто делается. И делается в одну пару рук. Стоимость такого контейнера в среднем у нас по стране, ну если сейчас вот сильно не изменились цены, надо будет посмотреть, в среднем порядка трех тысяч долларов. Причем весит этот контейнер порядка трех тонн. То есть хороший такой внедорожник, это фактически сопоставим по весу с контейнером агрегат. И вот представьте, нужен ли под него тяжелый фундамент? Нет. Хотите столбики? Пожалуйста. Хотите блоки ФБС, как вот выбрал я, определил. Такие бетонные блоки. Небольшие. Пожалуйста. Значит, привезут, его доставят, поставят, установят, куда надо. То есть, это готовая штука с черновыми полами, со стенами, с очень крепким основанием, э -э легкой легкая вариации в модульном каком строительстве. Вы обшиваете ее 10 сантиметрами там, утеплителя или надуваете, напениваете, если можно так сказать. Вот сейчас есть новые технологии, я посмотрел, благодаря которым можно избежать прослойки между утеплителем и металлической стеной. Таким образом вы избавляетесь от конденсата, ну то есть как бы решает сразу целый ряд проблем. Сделал обрешетку, задул утеплителем, обшил тем, что тебе необходимо, можешь подштукатурить, вот тебе пожалуйста готовое жилье, покрасил жилье черновые полы уже лежат то есть как бы все что требует по доделке морской контейнер и все что требует дом самый настоящий дом будь то каркасник будь то блочный будь то кирпичный будь то любой совершенно это совершенно разные, извините за каламбур, это совершенно разные вещи и если предположим строить Дом, начиная с фундамента какой-то там, из блоков газосиликатных, и посчитать утепление, посчитать фундамент, посчитать там прочие какие-то работы, изыскания и его неподвижность в итоге. Ну и кровля конечно же, и многое-многое другое. То мой вариант, сопоставимо по метражу, из морского контейнера. Мало того, что он будет абсолютно подвижен, то есть я смогу его куда угодно перевести, перевести, вплоть даже за границу, при огромной потребности. Но если уж прямо мне припрет, я могу его переместить на любую другую точку участка, если вдруг у меня возникнет такая потребность. Да и в конце концов я его могу просто продать, загрузить на фуру, и человек увезет его к себе, и заплатить мне за это деньги. То есть, если сравнивать все, знаете, по цене, если посмотреть, скорость я даже не буду говорить, сколько требует времени, скорость, э -э -э заливка фундамента, его усадка, потом стены, потом кровля, потом внутренняя, потом внешняя отделка, потом коммуникации, там многое другое. Если по цене, то даже по самой грязной, по самой-самой, Дом из контейнера будет стоить раз в 10 дешевле. В 8 точно. В 5 это просто со всеми крутыми наворотами. Просто со всеми крутыми наворотами. Поэтому, что же говорить по скорости, ну, тут даже нечего обсуждать. Когда не нужно тратить время на усадку, на фундамент, на многое другое. Знаете, рациональность, люди потеряли рациональность мы живем по шаблону все как вот привыкли все как видим вокруг люди стоят в банке берут кредиты там какие-то карты рассрочки еще что-то блин наверное значит это работает значит это надо значит это удобно значит это комфортно значит это не проблематично никто ведь не посмотрит перед тем как пойти взять какой-то кредит он не пересчитает лишний раз, сколько бы ему потребовалось времени на то, чтобы ту же самую сумму, подтянув пояс, скажем так, подсобирать и вложить уже чистые деньги без зависимости банку для своих каких-то нужд и потребностей. Никто ведь не посмотрит статистику и отчеты о том, сколько людей закредитовано у нас в банках, по вообще кредитов они имеют. Никто ведь не посмотрит, какое количество, каков процент невозвращаемых кредитов. То есть сколько людей вваливаются просто в проблемы и сейчас разгребают эти проблемы годами, в прямом смысле слова годами, лишаясь недвижимости, лишаясь транспортных средств и многого другого. Я вот, кстати говоря, видел эти вещи. Они вот так на поверхку не видны. Ты посмотришь вокруг, ты их не заметишь. Ты видишь, что люди ходят, берут, ты видишь, люди что-то покупают, ты видишь, люди пользуются. Ну, ты ведь не знаешь, как на самом деле там у них все устроено, с какими проблемами они столкнулись. Это все из-за отсутствия рациональности, из-за отсутствия даже не мозгов, потому что многие люди, которых я знаю, которые живут вот по подобному формату, они достаточно разумные, я бы даже сказал, интеллектуально развитые люди, но почему-то они не принимают ту точку зрения, которую я для себя выстроил, которую я для себя принял. Да, я согласен, там, жить на Земле — это... Это весьма индивидуальный момент. И тут э, нужно, наверное, к этому иметь какие-то предрасположенности. Какие-то вкусовые моменты, наверное, в организме должны быть. Но Опять же, э, может быть формат мышления, потому что нужно работать руками, нужно, нужно вкладывать свой труд по-настоящему. Порой будет очень тяжело и придется попахать. Хотя, если оптимизировать свой труд, то даже это можно избежать И сделать жизнь на Земле весьма комфортной. Сейчас 21 век. Слава богу, нам, изменить за это словосочетание, слава богу, Но это всего лишь оборот речи. Но получается так, что нам доступны многие технологии. И не использовать их сейчас. Жить по старинке. Ходить в туалет в дырку в земле. Там... Я прочел статью на днях о том, что там какой-то мужик хвалился о том, что он в своем доме там кучу сэкономил средств за счет отопления там и всего остального. И рассказ начинается с того, что этот мужик построил дом ну, по старым технологиям. С фундаментом, там, из блоков, что-то такое. Ну, обычный, вы же понимаете, такой классический формат строительства. Он построил там что-то то ли 150, то ли 200 с чем-то квадратных метров, сейчас уже не вспомню. И как только я прочел эту фразу, эту цифру, я, я первым делом сказал, мужик, ну ты прости, но ты уже дурак. То есть построить такое вот огромное жилище, и, и потом он нам рассказывает, как он гордится тем, сколько он сэкономил на отоплении этого помещения, там, ну, это, этой конструкции сколько он там переделал своих каких-то там котлов и прочие системы, там, что он канализацию задействовал, там сливы, стоки, там все объединил, там сделал как-то все рекуперацию и тому прочее. Пойми, ты уже нагадил, ты уже создал себе грандиозную проблему, и ты просто пытаешься минимизировать ущерб, минимизировать последствия. Ты не сделал лучше. Ты пытаешься, ну, разгрести свое говно таким образом, чтобы не совсем уж сильно от этого пострадать нужно было начинать изначально строительство по совершенно другим технологиям. Сам подход, сама концепция, само видение того, что вокруг нас происходит, само мировоззрение нужно менять. Сейчас огромное количество людей работает на других людей, именно на других людей, не на, семи, не на самих себя. И, и они не понимают, вот они, ну, я не знаю, они не хотят этого понимать, что вот-вот наступит -вот нас выпьет момент, когда их профессия исчезнет. И таких профессий исчезнет очень много, и исчезнет очень скоро. И вы не заметите этого. Ну, вот Те, кто, кого это напрямую не коснется, вы как бы и не почувствуете этого. Знаете, как и мы раньше, может быть, не чувствовали там многого, что происходит в миру, в свете, из-за того, что средства массовой информации не так громко об этом кричали сейчас, Интернет, конечно же, позволяет нам быть в курсе, где там бомбанул какой-то вулкан, где там какой-то цунами накрыло, где там еще какая-то беда, где то в вашем же городе произошли какие-то аварии, погибли люди, там прорвало трубы и многое другое. Раньше мы на это меньше обращали внимание, потому что нам не была доступна эта информация. И то же самое происходит здесь. Вы смотрите, я же говорю, вокруг, и вы впитываете в себя информацию с самого детства. Именно в том формате, шаблонном формате, в котором вам ее преподносит. И я вас в этом не виню. Абсолютно не виню. Я же понимаю, как много людей ну, тратить время на то, что им в принципе не нужно. Но почему-то вот по общему знаменателю они привыкли считать, что вот это и есть как раз норма, и это ошибка. Потому что сама норма ошибочная. Я знаю много людей, кто страдал страдал для того, что потерял работу по определенным причинам на чужого человека, и до пенсии там оставалось совсем немного, и я понимаю, что у этих людей а, огромные проблемы в последующем, потому что в старости закрыть вот эти все свои трудовые моменты, тем более пенсионный возраст растет с каждым разом еще больше и больше. И я сразу от этого отказался, потому что я сразу не увидел в этом никакой рациональности. Так как даже проработав всю жизнь, положив свое здоровье на всю эту работу, ты в итоге все равно себе не накопишь ту пенсию, не накопишь тех денег, которые тебе могли дать бы достойную старость. Ну, хотя бы обеспеченную старость, не голодную, понимаете? А ведь в итоге получается так, что человек потом до смерти работает, так как пенсия у него нищенская, но он уже положил на это всю жизнь. Уже всю жизнь. И таких людей я знаю немало. Я сразу от этого отказался, и поэтому у меня концепция, мой взгляд, мое мировоззрение оно направлено оно по совершенно другому пути. И естественно, чтобы минимизировать затраты, я выбираю другие технологии, потому что я понимаю, что есть куча альтернатив. Просто мы их почему-то не признаем, мы почему-то их не хотим использовать. А вот такие новаторские люди, такие, знаете, опытники, исследователи, что ли, они берут и пытаются, и пробуют. Использует какие-то разные стройматериалы. Я вот смотрю одного чела, тоже у нас в Беларуси живет. Прикольно вообще. Яша Косяк, по-моему, у него клейкуха. Не знаю, зачем он так себя назвал, но довольно оригинально. И вот он строит дом за тысячу долларов. В прямом смысле стола, понимаете? Он использует такие технологии, использует такие материалы, и он рассказывает о том, почему вот это сойдет, почему вот это будет работать. Потому что там теплообмен, потому что это, потому что то. Он приводит примеры, он проводит параллели. И мне очень нравятся такие люди. Потому что однажды он ведь тоже обжегся в свое время. Он надел по старым строительственным технологиям, надел себе всевозможные там, конструкции. Сейчас их переделывает, совершенно по-другому переделывает. И он объясняет людям, что так делать не надо. Это была ошибка, это было неправильно. Я не призываю всех вас все бросить, уволиться, уехать в деревню. Нет. Я призываю вас просто посмотреть на этот мир немножечко под другим углом, Обратить внимание, что ну, то, что делают все, совсем не обязательно повторять. Вот и все. И я не собираюсь менять жизнь там, даже дружище своего, типа там капать ему на мозг, капать ему на уши, наступать и говорить, что типа «ты что, ты совершил ошибку, ты там то, там это». Нет, я не буду этого делать. Это его жизнь, это его путь. Может быть, это его и устроит. Может быть, он сможет все это до конца своих дней обеспечивать, использовать и как-то даже, даже прибыль с этого получать. Я же не знаю. Всякое бывает. Но я говорю всегда не о индивидуальных каких-то ситуациях. Я говорю о том, что происходит в общем. И это очень важный момент. Поэтому, надеюсь, вы услышали меня. Берегите себя, подписывайтесь. И... Смотрите почаще. Просмотры они помогают этому каналу. Глядишь где-нибудь, когда-нибудь, YouTube перестанет у меня срезать просмотры и начнет рекомендовать меня где-нибудь как-нибудь. Всего доброго. Берегите себя.